Привет, товарищ! Информагентство «Ледокол» и мы в Екатеринбурге на акции протеста против застройки Березовой рощи. Сзади меня находятся представители атом-стройкомплекса. Теперь инициативная группа, которая пытается организовать какое-то веселье, параллельно собирая подписи. Привет, товарищ! И сегодня мы снова в Екатеринбурге. спрашиваем ему инициативной группы, почему она начала войну против атомстройкомплекса. Мы войну никакой не устраивали. Вы же сами видите по мероприятию, какое тут праздничное, веселое. Никто не, не говорит никакие слова там против атомстройкомплекса. Мы призываем всех жителей защитить эту рощу, чтобы она здесь жила, процветала, чтобы мы здесь ходили все, отдыхали, наслаждались природой. Вот и все. А что хочет сделать атомстройкомплекс? вырубить и построить жилой квартал здесь? Там буквально чуть-чуть два -чуть, метра пройти будет написано, что здесь будут построено два садика по 300 мест. Ну вот, может быть будет построено, может нет. Я вот это не могу ком комментировать, да? У меня рядом я проживаю на Чкалово 231, рядом с моим домом тоже Балтийский второй, второй комплекс там строится. Ну я вижу, что они строят только дома. Вот буквально в начале этого года, в начале прошлого года, была война, тоже, кстати, в академическом, было 20 параллелей первоклашек. То есть ситуация, которая здесь, после строительства жилого комплекса, будет усугубляться, я правильно поняла? Да, я тоже думаю, что она усугубится. Это у вас уже не первое мероприятие, насколько я понимаю, да? Нет, это первое мероприятие. Что я посмотрел, здесь проходили раньше мероприятия, ну, как бы ничего не, там, не, толком не было. Не дали вот мы хотим эту рощу благоустроить хотим скамеечки какие-то поставить здесь дорожки отсыпать, чтобы жители все принимали в этом активное участие на картин также нарисовано было что все-таки парк останется что останется от парка не знаю, вы видели, когда этот план вывесили, его повешали сегодня утром. И вот до этого здесь ничего не было, просто строился дом и все. Сегодня утром повесили план сразу же, что здесь будет два садика, две школы. До этого ничего не было. Никакой информации не было. А судороща это вообще поместится после застройки или нет? Потому что сейчас... Не знаю, если хотят благоустроить рощу, почему не начать с благоустройства рощи? Здесь есть здание недостроенное, да, которое заброшено. Почему из него не сделать спортивный комплекс, там, и, либо еще какой-то объект Чего? социальный? Вы, получается, никакой организации не относитесь? Только инициативная группа жителей, которые живут здесь, в этом районе? Да, совершенно верно. Сами соорганизовались? Никто вас... Да, помогли друзья, знакомые, соседи. Вот так и организовались. Aa, что будете делать с резолюцией, с подписями? Дадим полномочному представителю президента Райской Федеральной МОК. Вы верите в то, что они что-то исправят? Я надеюсь. Надежда умирает последней. Хорошо, спасибо. Мы на мероприятии. Это даже не митинг, организованный в защиту Березовой Рощи. Против застройки атомстройкомплексом. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Екатерина Сапрыкина, общественный деятель. А почему такой формат? А, понимаете, вот есть формат митингов, да, альтернатив, это альтернативный вариант. Потому что митинг это воспринимается уже в обществе как нечто такое негативное, когда люди собираются, выступают против чего-то. Дело в том, что мы не выступаем против. Вот вы сейчас сказали, что против атомстройкомплекса. Нет, против мы застройки. против застройки атомстройкомплекса. Неважно, какой застройщик. Мы выступаем за сохранение березовой рощи. То есть, будь тут любая другая компания, которая бы захотела вырубить рощу, позиция местных жителей, она бы от этого не поменялась, потому что мы все здесь выступаем именно за сохранение рощи, за ее благоустройство, и чтобы это было приятное и хорошее место для прогулок, такой натуральный парк. Судя по тому, как ведется застройка, особенно строительство новых районах, там зачастую строят исключительно жилую площадь, которую можно продать, в то время как инфраструктурой как таковой не занимаются. Здесь, в новом районе академически, происходит примерно то же самое. То есть буквально этой осенью родители с ума сходили от того, что 20 параллелей в одной школе первоклашек, в то время как здесь вот эту зеленую ручку пытаются, как я поняла, вырубить, чтобы построить точно так же жилую в жилую площадь. Да, здесь по предположениям атомстроекомплекса должны быть построены не просто жилые дома, а многоэтажные, высотные, включая 33-этажный, по-моему, небоскреб. И это при том, при всем, что действительно в академическом очень резкая нехватка именно инфраструктуры, школ, больниц, детских садов, дорог, Район задыхается в пробках, тут безумная загазованность за этих пробок и при всем при этом пытаются вырубить последние зеленые легкие района. Тут катастрофически не хватает зеленения, на одного человека все нормы нарушены. Вот. То, что здесь не хватает школы, это действительно было в феврале этого года, родители очнулись, когда этот был большой скандал на весь город, хоть как-то начали на это внимание обращать. И при всем при этом... Люди предлагают остановить какие-то, снизить темпы застройки, пока не будет создана соответствующая инфраструктура. Но застройщики не слышат этого. Им, естественно, надо отбить деньги, получить большую прибыль. Поэтому будут впихивать как можно больше жилых домов. И вы, наверное, видели, здесь рекламы висят на заборах, да, что там два детских садика, две школы будут. Этого не будет. То есть Атомстройкомплекс имеет право создать проекты этих учреждений, но он их строить не будет. И представители Атомстройкомплекса нам об этом прямо говорили еще в апреле, по-моему, прошлого года, мы выходили с ними на контакт, мы говорили, мы не можем построить школу, потому что это будет частная школа. А городская администрация говорит, они не могут построить школу, потому что нет бюджета. То есть наобещать можно что угодно, потому что а вот к застройщику и так очень много вопросов в плане того, что в ЖК Балтийском, насколько я знаю, по рассказам местных жителей, тоже обещали построить школу, ее нет. Есть недостроенный паркинг в одном из последних жилых комплексов, тоже обещали, что жителям будет хороший паркинг, давайте вот мы построим еще один жилой комплекс, вам хотя бы машина будет где стоять, паркинга тоже нет. И, соответственно, возникает вопрос, что, ребята, вы столько обещаете не делаете, кто даст гарантии, что в этот раз тут будут эти садики и школы, при всем при этом даже мэр города он сказал, что не надо манипулировать мнением жителей, что вы как бы лукавите, говорят, что если рощу вырубят, то тут появятся школы и садики, такого тут не будет. То есть, даже в администрации города есть ну, они, конечно, за то, чтобы построить садики и школы, но они честны с жителями и говорят, что мы максимум можем там пристроить к 181 школе создать, а вырубка рощи не решит вопросы именно. Поэтому все все равно выступают за то, чтобы роща осталась, да, и была возможность построить школы в других местах, на Семихатова улице, допустим, есть место. Сейчас решаются тоже эти вопросы. Поэтому роща никому, по сути, не мешает, кроме тех, кто хочет сюда впихнуть жилые дома. То есть ситуация однозначно уже дошла до, гла... до главы города, до главы области, но с подвижек абсолютно никаких нету. Но у нас же все быстро не делается, вы понимаете, что это все бюрократический аппарат, все равно а с подвижек здесь нет, наверное, потому что мы еще как-то не совсем консолидированно выступаем, да. То есть э, хочется все-таки организовать именно по защите рощи встречу с чиновниками. Мы вышли на Министерство природных ресурсов в Свердловской области. Они полностью поддерживают сохранение рощи, потому что мы предлагали присоединить ее к юго-западному лесопарку, чтобы э, ну, присвоить особый статус, и здесь не могли ни вырубать, ни строить. Вот, они, по идее, на нашей стороне, весь вопрос в том, что назначение земли сейчас городские населенные пункты. Нам надо переводить это все в рекреационные зоны, в лесопарке Поэтому сейчас ближайшая задача доказать, что роща – это лес. Потому что по... ну... Я не могу точно сказать, но есть непроверенная информация, что по документам это вообще кустарник самороз. Редкая поросль какая-то, кустарниковая растительность. Ну, любой адекватный человек, придя туда, увидит, что здесь реальный лес. Нам эксперты об этом говорили. И вот мы хотим официальную экспертизу о том, что роща является лесом. Тогда, может быть, чиновники более, найдут больше стимулов его сохранять. Потому что одно дело вырубить кустарник, а другое дело уже вырубать 30 гектар леса. Грубо говоря, сейчас происходит ситуация, где лакомый кусочек завладел э, за небольшие деньги, да, 90 миллионов, насколько я помню, э, этот кусочек рощи строил, для того, чтобы произвести застройку многоэтажных домов и с этого срубить еще больше денег. Как вы говорили, вопрос в деньгах? Я думаю, да, в принципе... Понять тоже с одной стороны можно, бизнес, он на это и рассчитан, да, что ты вкладываешь минимум, выжимаешь максимум. Но у нас такой строй сейчас государственный, да, и получается, но можно же быть социально ответственным бизнесменом, к чему у нас вот наш президент призывал, сколько он говорил, и чиновникам говорил, выходите на места, работайте с людьми. И бизнес призывал быть социально ответственным, то есть есть способы и методы решения, которые принесут не такую большую прибыль баснословную, да, она будет меньше, но интересы людей будут учтены. Ну нельзя застраивать район только многоэтажками, причем тот район, который изначально позиционировался как, это как, как да, это должен был район-сад быть, это на мировом уровне презентовалось, что здесь будет много зелени, много мест для прогулок, а в итоге, посмотрите, пройдите по академическому, это дома окна в окна смотрят друг на другу, но ну, невозможно, даже чисто психологически некомфортно жить, когда у тебя окна в окна кто-то смотрит. Ну, и пытаются забрать последнее, несмотря на то, что ну, адекватно очень многие против уничтожения этого леса, и он необходим. Здесь и пенсионеры гуляют, на лыжах зимой ходят, потому что мы общались с бабушками, у нас есть эти видеозаписи, они говорят, мы вот раньше ходили сюда на лыжах, они по 70 лет, им куда-то дальше идти, но это уже тяжело. А здесь такое место хорошее, все спортом занимаются, гуляют. Здесь краснокнижные растения растут, например, вот астро-альпийская внесена в Красную книгу Свердловской области. Обитает черный дятел, жил на... У нас он еще не внесен в Красную книгу, но такой редкий достаточно вид, во многих областях он на грани исчезновения. То есть у нас вырубят эту рощу, может, тоже внесут, а потом будем переживать, как восстанавливать популяции исчезающих видов. Да? Может быть, надо как-то предотвратить это все и оставить рощу, найти другое место для застройки, потому что есть, есть прецеденты, когда результаты аукцион аукционов отменялись. Если территория признавалась общественно значимой, то мы тоже надеемся, что рощу признают общественно значимым местом, лесопарком. И здесь все сохранят, результаты аукциона будут отменены. Возможно, по каким-то льготным условиям застройщику предоставят пустырь, который здесь недалеко. Здесь же очень много пустынных мест. Понятно, что может быть вопрос в проведении коммуникации, дополнительные затраты, но, с другой стороны, это все окупается в итоге. Но это все снова упирается в деньги. Вы говорите, социально ответственный бизнес. Вы вообще в это верите? Цель бизнеса, это цель любого капитала, это максимальная прибыль и максимально короткий срок. И та система, в которой мы сейчас живем, целиком, полностью показывает, что что бы ни происходило, они глотку порвут за высокую прибыль. А здесь они должны будут отступить, я думаю, если общество достаточно консолидируется и вынесет проблему на нужный уровень, если э, представители, народы, наши депутаты увидят, что действительно это уже перебор, что здесь творится и со школами, и с садиками, и больницами, и уничтожением леса, и э, как люди живут, и что это грозит, действительно большой социальной напряженностью, то я думаю, пойдут нам навстречу, почему нет? Но ну, таких проблем, в принципе, по стране одна за одной, одна за одной. Мы будем каждый раз пытаться бороться, вырвать для себя кусочек свежего воздуха? Я думаю, да. Потому что капитализм не отступит. А может нам все-таки попытаться, в принципе, сам строй изменить? Потому что мы тратим столько сил на то, чтобы здесь чуть-чуть свежей воды, здесь чуть-чуть чистого воздуха. Там просто элементарно место для детей в детском саду. И мы боремся, боремся, боремся. Как таковой консолидации не происходит, потому что проблемы везде разные. Но э, инициатор этой проблемы, как мы уже с вами выяснили, один. Может как-то вместе объединяемся? и бороться против той проблемы, которая создает все наши проблемы в целом. Смотрите, я за то, чтобы немножко другой подход, потому что вы говорите о том, чтобы менять строй, но люди-то те же останутся. То есть, если гражданское сознательное сообщество не выйдет на определенный уровень, Ничего не решить даже изменением строя. Это можно проследить по истории вот этих всех изменений. Там последних 60 лет ни одна страна жить лучше не стала. Я за то, чтобы мы на местах решали именно проблемы. То есть, если мы на месте не можем даже объединиться для решения какой-то локальной проблемы, о каком глобальном объединении идет речь вообще? Ну, смотрите, ваша проблема защиты рощи. Вот буквально переезжаем на Елизавету. Там проблема а, с тем, что элементарно не могут люди выехать из своего района. Одна дорога, в принципе, да? Широкая речка, одна дорога, это бутылочное горлышко. С другой стороны, мы а, уезжаем куда-нибудь подальше, Ч, Челябинск, Да. Люди дышать не могут. Каждое лето они задыхаются. И эта проблема не общая. То есть мы не можем объединиться, потому что у нас у каждого своя маленькая проблема, с которой мы боремся. И проблема этой рощи ребят в Челябинске, в Челябинске не сильно-то беспокоит, потому что им просто они задыхаются. Ну вот да, вы видите, вы сами говорите, что мы не можем объединиться, потому что у нас у всех свои проблемы. Но собрать вокруг себя достаточное количество для решения э, этой конкретной проблемы мы в состоянии. То есть смотрите, мы... Э, больше года, да, уже, ну, вот конкретно я чуть больше года назад подключилась к этому вопросу. За это время, да, не сильно сдвинулась, но есть прогресс. Мы узнаем, что чиновники на нашей стороне каких-то министерств, которые ну, готовы выступать на, э, за то, чтобы роща была сохранена, да, э, у нас появляются новые сторонники, э, местные жители которые тоже узнают о проблеме подключаются потихоньку. Я думаю, постепенно, вот такими шагами простыми мы дойдем к решению этого вопроса. То есть все-таки что-то будет сделано так, чтобы мнение жителей было учтено. Если мы будем э, пытаться подключать людей на какие-то глобальные им непонятные вопросы, это вряд ли выйдет, потому что своя рубашка ближе к телу все равно. Эта психология, она сидит внутри людей, но благодаря этому мы сильно можем на местах что-то решать. Я считаю, что местное самоуправление имеет будущее при любом, любом строе, потому что Опять же, местные власти, местные отдельные люди это, э, э, саботируют как раз хорошие все указы, допустим. Э, у нас же сверху очень много хороших инициатив идет, которые на местах просто решаются. Но на самом деле, я считаю так, что... Э, есть хорошие инициативы, которые рубятся на местах. Ну, смотрите, на прямом эфире с президентом мужчина с Дальнего Востока задал вопрос, говорит, от нашего центра до ближайшего города дороги просто нету положите пожалуйста дорогу у нас машина не может проехать на что президент ответил а зачем вам машина то есть... ну, это... <смех> я понимаю что в какой-то момент он у него специфическое чувство юмора то есть я не думаю что это было прям конкретно что ребята ну давайте раз дорог нет без машин то есть это в каком-то образе была шутка но я мне кажется надо посмотреть что с этой дорогой стало у нас вся проблема-то в том, что а, последняя инстанция, которая решает все проблемы, это президент. Так не должно быть. Но, Но проблема, Президент у нас по приказу президента, по распоряжению президента лечится один ребенок. А на операции по телевизору собирают смс-ками ни одному ребенку. То есть эта вот система, она никуда не делась. Места у нас в садиках не появились. Мой пошел в 4 года, потому что говорили, в Екатеринбурге очереди на детские садики нету, но вы пойдете в 4 года. Вот. То есть система никак не меняется. В принципе, как бы мы ни воевали, в одном месте мы делаем шаг вперед, в другом месте этот самый капиталист возьмет в 10 раз больше, потому что здесь он получил прибыль. Смотрите, я по убеждениям социалист, но я понимаю, что сносить все и мы наш, мы новый мир построим. Раз, а, мы старый мир разрушим до основания, да. Затем мы наш мы новый мир построим. Мы это уже проходили. Это не в реалиях современных. А почему мы должны рушить, к примеру, административные здания, где должны будем сами потом сидеть? Нет, что мы должны образно, рушить? Образно про систему говоря. Понятно, что здания никто сносить не строит. Дело э, не собирается. Дело же не в зданиях, да. Дело в людях. Кто придет на место предыдущих людей. Вы уверены, что придут все со светлым взором, которые будут решать проблемы? Я не уверена. Вот. Поэтому, в принципе, не надо убирать всяких дерипасок от места и позволять им дальше продавать целиком алюминиевую отрасль американцам? А, ну Смотрите, вот я в этот вопрос бы не хотела углубляться, потому что там очень двоякое. Когда надо, они и дают деньги и на проекты для России, да, получается. А, там все очень сложно, это геополитика. Вот я в свое время изучала и эти вопросы, и вопросы цветных революций по всему миру, поэтому я четко могу сказать, что это ни к чему хорошему не приводит. То есть мы уже с вами уходим в такую глобальную тему да, мировых э, правительств, э, строя всей страны. Э, я еще раз повторюсь, если не изменится гражданская сознательность общества, если люди не научатся отстаивать свои права, не научатся верить в то, что они что-то имеют право делать, смена строя ни к чему не приведет.